И Всем привет, с вами Dark Slash И мы будем с вами играть в игру хоррор. И это Backrooms Если что, здесь нету всяких э скримеров э Оно просто дает на атмосферу и все. Просто атмосферой Поэтому запасайтесь чайком и мы начинаем Так, заспавнились мы здесь где-то Короче, это за кулисье Здесь нужно прислушиваться. И все будет хорошо. Так. Пока что лампы. Так, стоп. Пока что лампы, короче, шумят. И все. Так Но я вам и так серьезно говорю Здесь нету скримеров всяких Так, не идем туда Ну нафиг Там я что-то слышал Там была темнота Ладно Так, время Ага, понятно Живем пока что. О -о -о. Там что-то. Что-то страшно. Так, здесь кто-то есть? Нету. Ой-ой-ой. Страшно. Чё это было? Чё это за звуки? На нафиг. Бул едет! В смысле? Так, нет. Ну нафиг. Че, все разбивается. Я в тупике. Нет! Тихо! Не плакать, не плакать. Что происходит-то е-мое? Что нафиг? Там Капец Что? Что, Что происходит тае мое? Я на свету происходит-то, ё-моё? Бежим. Бежим. Свет. Так, я на свету. И чего? И чего? И что будет? Смотрю на свет! Что? Что не так? -то? ай -яй, яй Чего? No clipping? Backwards. Не понял а я вышел <laughs> так сейчас подождите так запустились но уже включаем этот мод я не знаю я не знаю что будет я не знаю так пожалуйста здесь бежим вообще в рандомное место какое-то так обследуем здесь все но ну, если честно прикольная игра но не знаю что то есть крепи вроде бы Так. Кто там будет впереди, но пока что не страшно, пока что не страшно. Так, ага. играет свет, так Сюда пойдем. Что здесь будет? Дверной проем. Так. Такое чувство, как я возвращаюсь назад. Так, заворачиваем сюда. Потом сюда. Так, отсюда вообще возможно выбраться? Походу нет. Ну вот так-то красивая игра. Ага, здесь можно пройти. Так. Нормально. Так, сюда пойдем. Ля. Опа. Вот это, конечно, красивый потолок. Да. Что-то вообще ничего не происходит. Походу это просто бесконечный режим. Там, где мы просто бегаем и все. Походу так. Так, ну, пока что бежим. Так. Угу. так там темнота страшно ну почему-то нигде ничего не слышно практически кроме этих ламп и все а где тут монстр не понял Видимо, это серьезный бесконечный режим. Хм, прикольно. Так. Не, вообще просто даже ничего не происходит. Я в шоке. Как так-то? Снова я здесь, я могу выйти. Так, ну давайте попробуем. Что не так? Соп не понял? Не понял? А <плевизор> Понятно? Не, ну... Блин, я снова вышел. Да это издевательство. Да... Mm. Короче, давайте-ка снова попробуем. Угу. Мы это все знаем. Вот этот самый режим. Ну что, тоже погнали? <клево> Угу. угу, так погнали. Угу. Ничего нету. Все как обычно. А -а -а. Я не знаю, что это за е. Я не знаю даже, что она делает. Наверное, я просто дольше находимся и все в этом здании. Ну так прикольно. Прикольная задумка. Если это так. Ну пока что просто бегаем. И снова ничего не происходит пока что. Да-да. Так. Снова бежим. Походу, это серьезно помогает. Ну что, классно. о нормально я понял как в эту игру играть но все еще страшно Пока что идем, бегаем, бегаем, бегаем. Пока вообще ничего не происходит. Нет, серьезно прямо вообще ничего не происходит ну по идее это хорошо и в том же время и плохо тоже нас будет пугать -то? видимо никто так скоро Нали еще бегать. О, мигающий свет. А, нет. Погодите, это уже другой. Это другое. Это другой выход. Я могу попытаться. <клёх> Но я не буду. тоже в темноту что-то мы очень долго живем здесь так почти живем ладно давайте-ка сдадимся посмотрим что будет то что я в этом уверен сто процентов то что сейчас будет капец если мы не будем это делать не ну я наешь говорил я же говорил Если бы так сделал... Это уже ничего не изменит, да? Все началось. Началось. О нет. О нет. О, нет. О, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Да. Ну да. Начинается это все. <coughs> так, ну сейчас давайте уж попробуем как-то выжить. Стараемся уж. Здесь это еще, да, вроде. Что это было? Ну, понятно, проиграли, видимо. Пец бежим. Страшно, страшно, страшно, страшно. Страшно. не это чё за прикол нет понятно все его здесь нету началось началось Я хочу жить Я хочу жить Господи, все хуже и хуже А, нет, ну Понятно, проиграли Так что если я его так сделаю Сломаю я систему. Не, не сломал. Ну, короче, понятно. Я понял, как это все контролировать. В принципе, это легко. Каждые 30 секунд. Просто обращать на это все. Кстати, 400 метров ровненько. ладно. С вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока!